Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Буду сегодня опять показывать бой на немецком линкоре Ну а что поделаешь, как я говорил, считаете корабли Одними из лучших в игре, ну почему эти, да? Потому что их у нас сейчас две ветки немецких линкоров Которые обе я сейчас прокачиваю Одну, которая пока что еще идет на Гроссер Курфюрст Который скоро заменят, получается, уже в следующем Не помню там, на чем уже как называется ну и одну, это которые Новые линкоры Вот как раз таки на котором я сейчас играю Под названием Даже осмелюсь прочитать Макенсон Это у нас шестой уровень Но ну, сейчас я уже перешел на седьмой Так что ждите, скоро будут бои На семерках какие-то появляться Вот если честно, что-то думал, думал Чего бы мне хотелось в игре, чтобы такого появилось Вот почему в игре нету, к примеру Какого-нибудь советского линкора ПМК направленности Да, вроде кораблей, конечно, у нас Советских очень много в игре Но вот как раз таки ПМК линкоров Нету У нас есть ПМК немецкий Ну, немецкие у нас линкоры все ПМК шны, Вообще, да, Б без исключения Есть ПМК а какие там французские, есть ПМК американские корабли. Но вот ни одного почему-то советского нету. Там, да, не надо говорить, что исторически, может быть, так сложилось, что не было. Кто говорит про историчность, когда у нас, да, делаются корабли. Ну, хоть не, ну, с одной стороны, все равно, да, там. То есть, не обязательно те, которые существовали, но те, которые могли бы существовать. Там, да, к примеру, велись разработки, какие-то чертежи были. Но по каким причинам так и не были реализованы. Вот я думаю, можно было бы что-нибудь наскрести. Ну, ладно, это уже все остается на совести разработчиков. Может быть, когда-нибудь мы такое и увидим. А вот уже счет становится 3-1 в пользу противника. Минус у нас тут один линкор. Я не знаю, как на линкоре вот ну, на ровном месте буквально вот так вот в порт отправляться. В нагло идет Лондон практически Бортом иногда вот в таких ситуациях Так хочется наказать Неосторожного противника Который вот так подставляет борта Тем более на крейсерах И как на зло Ни хрена не летит не получается Либо сквозняки Либо там разброс такой Что снаряды Справа слева дальше ближе Но ничего не попадает в цель Вот пожалуйста И еще Котовский здесь тоже летит вперед Противники уже почувствовали, да, на фланге такую вольготность. Думают, надо давить, но вот Котовскому удается там неплохо нанести урон. Выкатывается здесь Лондон. Накидывает своими фугасами, причем бьет достаточно больно. Ну, Лондон это у нас, по-моему, тяжелый крейсер. Счет уже становится 4-2. Вот это, конечно, большую ошибку здесь Лондон делает Вот в этой ситуации Что... Крейсер Что и позволяет мне его без проблем уничтожить Да, вот когда у крейсера есть дымы Не надо вот так вот делать, тем более перед носом у линкора Там останавливаться, потом дымы включать Тогда, если останавливаешься, не надо это делать бортом Можно уже потом аккуратненько там как-то в дымах развернуться по-моему, сейчас второй фраг будет. Даже что-то там Крейсер немного подлагнуло. Подолблен. Ну, пожалуйста, уже двоих противников удается уничтожить, тем самым счет сравнять. 4-4. Но противники все равно продолжают давить, хотя уже сейчас численное преимущество на фланге у нас. То есть втроем против двоих. Правда, здесь два литбора. Рахмат. Это, по-моему, бан Азиаты, который у нас новый сейчас в раннем доступе. Садится в дымы. Не, не садится. Что-то он летит. Летит и ставит дымы. С одной стороны, можно, да, поставить не сидеть в дымах, а где-нибудь находиться за, за дымами и при этом не светиться, стрелять. Но если в бою есть или оносец так делать крайне опасно, потому что ты никогда не знаешь, когда он вдруг прилетит и неожиданно тебя засветит. Измаил входит в зону действия моего ПМК-орудия. Нет, нет, да, даже на низких уровнях, сейчас начиная с пятого, да, на пятых, шестых, там, на ПМК, ну, 10, ну, какой 10, да, 20 тысяч без проблем с ПМК удается убивать. Ну, опять же, считаем сюда пожары, потому что я Фугасные снаряды на этих кораблях вообще не используют. Только стреляют бронебойками, а фугасы это ПМК. Так, торпеды, по-моему, тут идут и мимо. Измаил уворачивается. Ну, от эсминца. Нет, от эсминца тоже. Уже не помню все события, которые в бою происходили. Был этот бой, не знаю, неделю назад, наверное, сыграл. Сквозняками потихоньку удается Измаила ковырять Ну, борт когда не подставляет Да, там и из надстройка особо много не выбьешь Потому что их Очень мало ПМК продолжает Перевелив там что-то настреливать Вижу с так, не удается Второй веер опять у Рахмата Проходит мимо одно пробитие но урон какой-то маленький вот удается наконец-то поджечь счет становится 5-4 кстати он очень долго не менялся да и тут сразу 5-4 6-4 вот прилетел даже авианосец нам помочь 6-6 такой достаточно равный бой и потом, да, когда он заканчивается И ты проигрываешь и думаешь Ну, может быть, где-то я немного не дотянул Может быть, в этой ситуации надо было сыграть немножечко иначе Там сохранил немного больше прочности Что, может быть, и позволило бы мне в итоге выиграть Но, с одной стороны, хорошо уже рассуждать Когда бой закончен, да Так частенько бывает, что когда то уже потом пересматриваешь Свои, да, реплей по своим боям Когда ты уже видишь, да, более совсем картинку под другим немного углом в бою, иногда бывает какие-то события, понимаешь, ну, возможно, может быть и неправильные. Ну, иногда это обусловлено, опять же, да, эмоциями там, или просто какой-то невнимательностью где-то что-то не доглядел, не досмотрел, а потом уже, когда ты смотришь реплей, ты да, это ну, это в принципе... Не так уже важно, что есть, то есть Да, вот он глупо себя винить Когда ты показываешь такие большие результаты Думать, да, если бы я еще лучше сыграл Тогда, может быть, победили Просто, может быть, надо было Хотя бы одному союзнику Кому-нибудь, не первому, да как, как у нас тут линкор на фланге Отправляться в порт А все-таки Поиграть и нанести побольше урона Тогда бы, да, и у меня прочности Больше бы сохранилось Туда, там Мексика не считает что до меня достаточно далеко не обращает внимания но я продолжаю потихоньку статично наносить урон не мексика здесь еще выкатывается кавур которого там всего 4762 единицы прочности ну, вот еще и пришел сюда на фланг у нас уже в команде остается всего и вреды, четверо что надо? Надо добрать еле живой линкор. Жалко сразу. Первого одного залпа не хватает, остается у него 629 единиц прочности. Все. Здесь хорошо. С одной стороны, эсминец сюда пошел, я особо не боялся, что там выкатится вражеский эсминец, если что-то 22 мне поможет. Но прочность у него, конечно, маловато. Надо было ему играть, конечно, в этой ситуации Сейчас поосторожней А он попадает за свет, сразу же Икарус Начинает по нему настреливать Здесь у меня Начинает работать ПМК. И сразу же Врубает Икарус дымой Ну понятно, зашел на точку дымой, врубил Захватывает сидит В БМК там один единственный снарядик В цель попадает ну, Что поделать? Часть на Нью-Мексику Сначала была мысль пойти, может быть, в дымы Но с другой стороны, тогда бы я Мексике подставил борт Это раз И два, что я хотел сказать, два хотя это главное, да, что Мексике подставил борт Если два какой-то есть Вот как раз-таки идут торпеды Спасает в этой ситуации, конечно, гидроакустика курсу. Я сначала думал, что успею проскочить туда за остров а Прошу штрафику гидроакустика Сейчас бы я уже в порт мог Торпеды отправиться по левому борту. Здесь уже решаю по стрелять пострелять Давай быстрее по его уничтожить, но минус, союзные да? курсу. Не удалось ему пережить Третий фраг сразу получает достижение. Основной калибр, остаемся вдвоем против четверых противников. По очкам, конечно, мы очень сильно проигрываем. Если побеждать, то надо просто уже никуда не денешься уничтожать все вражеские корабли. Здесь хорошо Мексика подставляет порт-орудия, по крайней мере носовые смотрят в другую сторону. Вот сейчас вот этим залпом. Почему Мексика не, не, не была уничтожена? Да, еще один залп опять. Остается, у него там какие-то 7 единиц прочности. В итоге. Как-то чем его удалось добрать, да, все-таки там, ну, по, по, судя по. Э, да, что не получил медаль ближнего боя, все-таки из ГК ему удалось уничтожить. Здесь Измаил, у которого, блин, почти 40 тысяч прочности. Вдвоем против троих. Ну, тут уже недолго мне осталось. По-моему, для победы я <смех> старался как мог, уже и так достаточно много сделал. Пять фрагов, почти 150 тысяч нанесет урона. Основной калибр заработал. Тут меня потихонечку доковыряют авианосцы. Ну, опять же, измаил. Стрелять больше некуда. некуда. Наш авианосец там прячется. Здесь не очень удачный зал, но даже если бы я взял упреждение правильно, то все равно снаряды полетели как-то не очень хорошо. Вроде бы еще и прочности у меня 22 тысячи, но вот авианосец... Хотя вот здесь повезло, авианосец не очень умелый игрок. По-моему, меня эсминец здесь наберет. Я вот все надеялся на то, что... Союзный авианосец возьмет и поможет. Если бы он подсветил и помог мне уничтожить вовремя эсминца. сминца, Еще какие-то шансы бы были. Я вот этого вот ждал, ждал, но так он мне и не помог. Вот, пожалуйста, первый тут. Две торпеды я от эсминца получаю. И уже прочности остается, конечно, очень мало. Ну, врубая последняя. Ремонтная команда. Устранены. Мне кажется, АВИКу нашему надо было поступить как он. Ну, он видит, да, что я здесь один против эсминца. То есть ему надо было по -по помочь мне разобраться с эсминцем, то есть И его засветить. Другая, Понятно, что он где-то находится недалеко. А потом уже сосредоточиться на линкоре. К примеру, это мне позволило бы захватить центральную точку и уйти еще на точку С, возможно бы я ее захватил, потому что все-таки видно, что авианосец здесь играет не очень хорошо вражеский, ну так же как в принципе и Союз, здесь по потому что происходило. Здесь мне уже деваться некуда, я понимаю, что идти на точку С смысла нету, там эсминец будет, решаю развернуться и стрелять по Измаилу, да, вот здесь он меня в нос пробивает почти на 6000. ну а вот уже по-моему это этот торпедный зал меня в порт и отправил. А, нет, нет. Здесь дальности не хватит уже. Подзабыл. Значит, значит следующий. Здесь успеваю дать зал со всего, чего можно. Еще от, отвернуть, убрать. Вот, зарабатываю еще одну медальку. Поддержка. Вот, пожалуйста, минус из а, все, я вспомнил этот момент, как я буду уничтожить эсминца Буду уничтожим. Здесь была, конечно, возможность. Вот он. засвечивать Сейчас он развернется, пойдет обратно. Я перехожу сразу же на фугас. Вот это вот редкие моменты, когда на немецких линкорах я заряжаю фугасные снаряды все-таки. Ну и на любых других линкорах. Обычно я рекомендую использовать бронебойки на 90 там. Сколько возможно процентов. Ну, вот в некоторых ситуациях все таки фугасы тоже надо заряжать. Вот здесь, может быть, начни и отворачивать немного раньше. То есть немножечко время, да, и то, что плюс гидроакустика на КД. Ну, и вот тут почему-то, да, всего там 2000 с небольшим уроном удалось нанести. Вот здесь уже все. Деваться мне было некуда. Да, вот про что я говорю, а надо было немного си си раньше бобо. отворачивать, чтобы вот так вот не выйти из-за острова. То есть отворачивать а и плюс бобо. притормаживать. И тогда бы я бы сбежал этой торпедной атаки. И при этом смог бы уничтожить э -э вражеские эсминец. И бой, возможно, закончился бы победой. Да, времени еще хватало, чтобы я дошел до точки С. Миникас, да, там еще и горит, тоже наносит небольшой урон. да ну в итоге вот такие вот. Итоги у нас получились. Три медальки заработал, 160 с лишним тысяч урона нанесенного. И вот сейчас я понимаю, что все-таки можно было этот бой вытащить. Ну, что произошло уже, то произошло. Может быть, да, немного вот здесь в конце. Ну, чуть опоздал там, да, с тем, чтобы отвернуть и не попасть под эту торпедную атаку. Ну, про что я говорил. Если бы раньше, когда я захватывал еще точку Б, к примеру, авианосец обратил на меня внимание и помог бы мне этот эсминец вовремя уничтожить, тоже был бы другой исход. Ну, было бы, да, да, прошло, так сказать. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.